Дорогие мои зрители, хочу поздравить вас с наступающим новым 2023 годом. Пожелаю всем счастья, здоровья, семейного благополучия. Хочется, чтобы у всех задуманные дела осуществились по щелчку пальцев. Чтобы у вас все было замечательно в новом 2023 году. 2023 год – это год, где сбываются мечты. С праздником, мои дорогие друзья!